Я Шамрай Елена из Краснодарского края. Я работаю главным бухгалтером двух предприятий. Мне 51 год. На марафон пришла с целью увеличения своего дохода путем привлечения, может быть, пассивного дохода, узнать какие-то новые инструменты, эзотерические для увеличения своего дохода. И я вам хочу сказать, что много интересной информации я подчеркнула. Интересные были энергетические практики. Где-то у меня было и свое внутреннее сопротивление этому. Но я надеюсь, что я еще раз пройду все дни марафона, найду свое рациональное зерно, которое применю в своей деятельности. И, конечно же, я хочу выразить благодарность автору этих практик за его авторскую подачу материала Игоря Мерлина. Большое вам спасибо. Я надеюсь, она у вас запатентована. И пожелать дальнейшего сотрудничества и хороших результатов всем участникам нашей группы и всем-всем-всем всего хорошего. Пока-пока!